Сегодня у нас на Тенерифе немножко пасмурно, но дождя нет. Висят темные облака, но периодически выглядывает солнце. И с этой стороны, как вы видите, над морем все идеально. здесь вот очень красиво вот эта скала mm. вот тут этот это, столб еще столбей mm -hmm. ничего не дайте можно снять видишь новые кибаны у нас тут прям полный рост Let's go. She's this. Вот обрати внимание, видишь, пленочка. Да-да, но это мы еще прекрасно посмотрим. Это не пленка, это ткань. Да. На-на-на-на. <музыка> Да. Оттуда можно помощью дробить. Ровно, совершенно. Поехали. И заказ снимать. Это вообще тени тенями, но гора бесподобная. Это просто что-то. Смотри, он просто весь предельно ясен. Да. До самого волоса Америка. Сейчас все очень хорошо видно. Черные тучи, а там ясное небо. Вот так всегда на Тенерифе. Тут черные тучи, а там ясное небо. сейчас мы идем на пляж вот бугенвиля на дорожке, рядом с дорожкой да. И мы сейчас идем прямо на солнце. Может быть, здесь уже и на пляже есть тень? Так, все, поползем на пляж. Ну да, здесь солнца нет. Может, там вот кто-то там сидит? Я пока не знаю, где тут можно. Да? в такой дикий. Пляж. Здесь и камни. Ну, пляж такой, да. Вот это шо? Это на что пляже. Что-то у нас тут как-то как не... Тут как-то не... Это то плавает Не все хорошо тут все такое. Поэтому на этом пляже что-то людей особенно не вижу. Похоже, что тут не экологично. Да, но ну, вон там подальше, может быть. А то я же должна где-то искупаться все-таки. Ну, здесь тоже. Да. Поэтому, я думаю, есть ряд, а да. Насильный. Здесь нудистский пляж? Для бабушки. Нудистский да. а пляж для бабушки. А вот здесь, вот видишь, уже людей побольше. Ну, а куда им, не да. Они живут на фанабе в этих четырех пятизвездочных отелях, вот в этих, вот в этих, им надо где-то купаться, бедняжка. А время уже сколько у нас сейчас? Шесть, наверное. Пять? Это надо? Пять без десяти, а мы еще только идем на пляж. Как это? Мы идем купаться. Да. Что? да. Таране готовимся есть по По рекомендации канала Dream and Travel. Привет, ребята. Как бы не догадались бы. Сейчас вот венца выпьем. Поэли съедим. По съедим. Да, пришли на ужин. А такие красивые виды здесь на стеночках. неизвестно никому. Это будет да. Сейчас нам принесут или будем есть. Пора. Гратиас. Сейчас будем есть. Гратиас. супер. Супер блюда. По-моему, не ты же такой ели. Да? Угу. Такая сама. Одну креветочку. Конечно. Одну одну, креветочку. одну эту медию. Одну ракушечку. Одну ракушечку. Одну креветочку и мидию одну, mm -hmm. да, молодец, все, достаточно пока. Потом. Немножко вообще. Хорошо. Yeah. Uh -huh. yeah. Я не успела. Какая она быстрая, и не успела Спасибо ее <связать> Не, не потолок. Да. Ой, как мы вкусно поели в этом ресторане. Ой-ой-ой. Спасибо, Сережа. Так. Розовые тапки проели. <связать> Теперь пойдем Да. Так, все мы объелись и идем в сторону дома. В сторону дома. Тут кругом рестораны, где музыка. Он там один стоит, поет. Рестораны все забиты. И французский. русские уже убрали. Собаки тоже хотят гулять. Испанцы обожают собак. Спанцы. Все время в связи с собаки. Вот я хотела покупить вот такой. Да, ну пойдем. Сходим. Я думаю, что Lips. надо только наклонить. Это Америка. Американский буркер. Но его не видно мне в камеру. Почему-то uh -huh. не знаю. Камера не поймала. Вернее, он там белое пятно от Ага. Uh -huh. yeah, так, все, прогулка закончена. Объелись. Старин оказался очень хороший. Эта женщина из Украины очень хорошо готовит. И зовут ее Лена. И зовут ее Лена, да. Приходите к Лене, она вам накормит борщом. Да, приходите к Лене и накормят борщом. Мы к ней обещали прийти на борщ. Так что... В следующий раз мы к ней идем на борщ. народа везде очень много. А вот там внизу меньше народа. Да, внизу меньше народу, да. А здесь просто, ну, всю засижено. Ну, куда они так усилились-то все плотно. Тут что, медом намазано? Обмазано. Все обмазано. У Лены вкуснее. Да, но все равно здесь то хочется. Конечно. Вы ну, только и там. Которые... Ну все, пошли.